Дочка с папой украшает новогоднюю елку. И доченька спрашивает у отца, пап, а почему ты в этом году конфеты наверх повесил? Отец говорит, это чтобы ты их до Нового года не съела. А дочка говорит, пап, ну что мне теперь? Серпантин жвать? Сыну отца спрашивает, Пап, а евреи делают новогодние покупки. А отец им говорит, только продажи, сынок, только продажи. <музыка> Девочка, которая пришла на утренник в костюме белочки, до усрачки напугала вопившего сторжа со словами. А вот и я пришла. Подарит год быка разных денег три мешка евро, долларов, рублей. С ними будет веселей. <звы> Идет бычок, старается, мучит нам на ходу. Машины год кончается. Я скоро к вам приду. Пусть темная и серая с собой мышь несет, а белая. И светлая бычок нам принесет. Всем привет, улички! Давно я с вами не общалась, но как у вас дела? Как вы готовитесь к новому году? Как вы видите, мы нарядили елочку, порядочек навели. Дети прям в восторге ждут этого нового года. Я сама-то не меньше их жду. Такой праздник прям. Запах мандаринов, живой елочки. Прям пишите, как у вас дела».